зают звезды в чистом небе спокойно спит на рынкала над крепостной теною гребень высокий гор стоит стена мой город здесь вперед врачча и по асфальту прямо вниз идет каспийским серым скалам что словно с волнами не Ночной дельбель, ночной дельбель Мне дорог твой неторопливый век Мне дорог твой неторопливый век Наш старый маленький дельбель Ночной дерьвень, ночной дерьвень Мне дорог твой неторопливый век Мне дорог твой неторопливый век Наш старый маленький дерьвень Идет он низ навстречу зоре, Следя за стрелкой часовой, Когда он спит, маяк, в дозоре, Как на границе часовой. И волны Каспия седого Его окутал теплотой, Он нами так любим наш город, Старица дружбы всей земной, ночной деревень, ночной дебер. Мне дорог твой, неторопливый век. Мне дорог твой, неторопливый век. Наш старый маленький дерьбель. Ночной дерьбель, ночной дерьбель. Мне дорог твой, неторопливый век. Мне дорог твой, неторопливый век. Наш старый маленький деревень Директор. Мне дорог твой, неторопливый век Мне дорог твой, неторопливый век Наш старый маленький деревень Ночной Дорог твой, неторопливый век Мне дорог твой, неторопливый век Наш старый маленький деревень Наш старый маленький дереве. Наш старый маленький дербек